Всем привет! Почему же нету новых видео по Сурвариум? Все дело в том, что все это время я пытался разобраться, что с этой игрой не так. Поиграв в нее какое-то время после выхода первого ролика, а именно пройдя путь от 54 ранга до 70-го, знаете, я, кажется, кое-что понял. В этом видео я вам все подробно расскажу. Ну и самая, наверное, главная новость. Совсем недавно в Сурвариум все-таки появился новый пве режим. Пока что только одна миссия под названием Опасное знание. Сейчас нужно вкратце разобраться, что же здесь самое интересное. Ну и одно с фарфейсом посравнивать по сюжету идет противостояние группировки черного рынка и отряда армии возрождения в котором кстати мы и находимся состоит он всего лишь из трех человек но поверьте этого более чем достаточно да эту миссию нам предстоит проходить именно втроем но кстати есть варианты запускаться и даже в одного по ходу миссии мы исследуем локацию вдоль и поперек находим аудио дневники с и предметы выживших при этом натыкаюсь на блокпосты черного рынка разумеется без перестрелок здесь не обходится Сталкиваемся с опасными электроаномалиями, которые реально могут убить нас за долю секунды. Ну и в то же время собираем схроны, от которых собственно и зависит, сколько наград мы получим в конце этой миссии. Скажем, нашли мы 10 схронов, значит в конце откроем 10 коробок с призами. Кстати, среди них на высоком уровне сложности можно получить даже донатный шмот, причем выпадает он довольно часто. Ну все, выбираться надо отсюда. Так, прыгаем. Опа, вы видели, парниша помер только что искупался в водичке на свою голову она здесь радиоактивная похоже. кстати пару дней назад решил проверить что же дает сурвариум именно новичкам быстренько пробежал обучающую миссию затем просто переименовал бойца почему-то здесь в самом начале дается стандартный ник с кучей цифр ну и далее вступил в группировку армии возрождения дело в том что именно здесь в откройте самые лучшие пушки и снаряжение так получаю небольшую награду и сразу же за этим первый уровень Балзы, которые вкладываю именно в физическую ветку умений. Что интересно, в начале вам дается какой-то стандартный набор снаряжения, куртка рядового, ППШ, ну, все первого уровня. Вместе с этим и премиум аккаунт на три дня. Это, кстати, как випка в Warface очень неплохая вещь. Далее сразу же покупаю калаш и запускаюсь в игру. Закидывает меня на бойню, это как командный бой, но только на маленьких компактных картах. Это сделано специально, чтобы как можно больше мяса в игре было. И кстати о нем. Настрелял я по итогам игры 50 с чем-то фрагов, открыл кучу модулей на калаш, в том числе и коллиматорный прицел, который мне впоследствии неплохо пригодился уже на ПВЕ миссии. Но вот что реально порадовало это награда. это всем новичкам будет только в плюс, Вот только прикиньте, сразу два броника донатных. И это при том, что все 10 схронов мы не нашли, нашли только 9. Кстати, вот что дает этот бронежилет, репутация армии возрождения плюс 10%. Но и это еще не все, Пройдя миссию еще раз, я получаю уже сразу три донатные шмотки, причем одни из них это штаны, которые также увеличивают прокачку репутации армии возрождения. Кстати, на любом из ПВП-режимов мы можем подобрать вот такой вот артефакт, его называют мочалкой. Сейчас я вам покажу, для чего нужен. Стоит кинуть его врагу под ноги, сразу образуется желтое радиоактивное облако, и он просто сгорает. Теперь двигаемся далее уже к ежедневным наградам, которые вы можете получать, просто заходя в эту игру каждый день. И что меня поразило больше всего, это уже на шестой день игры вам бесплатно дадут премиум аккаунт, а на седьмой карту с хрона. Кстати, эти карты с хрона лучше копите и никуда не тратим. Также в игре есть ежедневные задачи, как, к примеру, выиграть какой-то матч, сыграть за какую-то группировку и так далее. Задания обычно очень простые. Так вот, выполнив их все три, у нас открывается сундучок, в котором может лежать какая-то очень ценная вещь. К примеру, мне недавно выпал Глок-17, ну как недавно, еще на 59 ранге. Также могут выпадать разные штаны 5 уровня, бронежилеты. Кстати, эти броники можно продавать и получать за это нехилое количество серебра. Но что меня поразило больше, так это то, что у меня выпал еще один Глок-17, и теперь у меня их целых два. Ну а теперь вкратце о том, что такое Глок. Посмотрите, как он быстро пилит. Сразу представьте, что же он будет делать с подранками. Это будет жестко. И да, кстати, сейчас в период хэллоуинского Эвента, мы можем получить этот Глок, просто выполняя задания Которые нам даются группировками Я его уже почти открыл Осталось заработать каких-то 80 Черепков, так, то есть если я выполняю Эти три задания, я получу плюс 54 Ну, следующие доберу чуть позже А вот что касается других Эвентовых пушек, это MP5 и То-122, их я уже открыл и Забрал, что интересно, модули на этих Пушках уже есть, их открывать не нужно Это их огромный плюс, да, кстати ссылочку на Survarium я оставил в описании, переходите, также добавляйте меня в друзья, будем вместе играть. Но если ты все еще здесь, вероятно, этот ролик тебе чем-то понравился, поэтому не забудь прямо сейчас поставить лайк, ну и, конечно, подписаться на канал. Кстати, итоги прошлого конкурса на 2000 кредитов уже на втором канале, ссылочка в описании.